Друзья мои, всем доброе утро. Сейчас 11.21, поэтому я еще с уверенностью могу сказать доброе утро. День уже у нас начинается в 12 часов. Ходила в эфир. На это были веские причины. Психолог... А. В том потрясении, которое мы пережили, но к сожалению, это жизнь, а когда нас жизнь ударяет по голове, ты начинаешь думать и начинаешь почему-то рассуждать о жизни. Поэтому я и назвала сегодняшний свой эфир «Поговорим о жизни». Я приглашаю вас, кто хочет со мной поучаствовать, пишите, пишите ваши рассуждения. Это почему я сказала о нашем, о насущном, потому что действительно жизнь – это то, с чем мы сталкиваемся постоянно. И, постоянно на протяжении всей нашей жизни. Поэтому мы о ней очень так часто рассуждаем, начиная с детства. Я э, начала часто себя вспоминать, наверное, когда получается, когда меняется жизнь, э, наша жизнь это вот создана, да, каждый из нас знает, из многих этапов, поэтому когда мы начинаем, только переходим на новый какой-то этап. Иван Ткаченко, здравствуйте. Но вас не видела, не слышала, не выходила в эфир. Мне очень приятно, что вы меня смотрите. Хорошее вам настроение. Да, вот, вот такая вот сегодняшняя у меня тема. Очень мне приятно, что все-таки вы ко мне присоединились, слушаете, смотрите. Э, ушел от нас Иван, ушел работать. Да, Друзья, э, почему именно назвала ⁇ Поговорим о жизни ⁇ потому что каждый этап жизни связан с какой-то, с какими-то переживаниями, с какими-то, иногда их называют депрессиями, но этого нельзя допускать, потому что это жизнь. Я вспоминаю себя, начала вспоминать очень часто с детства, когда были дети, мы занимались с детьми, и о себе не было времени вспоминать, не было скажем, по-украински не было часу, не было часу собою заниматься. но ну вот сейчас, когда мы стали, уже опять ребенок пошел своей жизнью, еще есть родители, слава Богу, некоторые из них остались, поэтому мы занимаемся ими, и поэтому начинаем себя вспоминать. Какими мы были в детстве? Первые переживания жизни у меня были в детстве, когда мне исполнилось 10 лет. Наверное, вот каждых 10 лет, это у нас есть какой-то определенный период. Мне исполнилось 10 лет, и я подумала, я вот до сих пор помню, я помню вот эти свои переживания. Я подумала, надо же, все время была цифра дня рождения, одна, одна, одна, а тут уже две цифры, 10 лет, 10 лет – это такой период, когда ты начинаешь задумываться, вот я именно начала задумываться, а что же такое жизнь? И э, не один раз я думала, как это могло быть так, что вот когда-то меня не было, а сейчас вот я есть. Почему я не могла помнить вот то, что было раньше, что было, например, в 35 году, когда родилась моя мама? Почему я этого не помню? Вот были такие вот детские переживания. Потом следующие переживания были, когда уже начинал взрослеть, когда тебе не нравилось твое тело, и ты понимал, что что-то не то. И тоже были переживания. Сейчас я понимаю, уже ставши более взрослой, да, я понимаю, что это были, как и сейчас, мы точно так же получаем, мы иногда говорим о них, уроки жизни. И... Если они хорошие уроки, мы получаем по голове, как когда-то мы были непослушными детьми, и нас за это ругали. Когда не стала э, мамы, я поняла, что э, все-таки правильно они нас ругали. Понимаешь, когда теряешь? Вот почему-то в жизни все так создано, что понимаем, когда теряем, когда, друзья, одну минутку, думала, что спокойно смогу об этом говорить, но почему-то, да, спокойно не получается, потому что это все эмоции. За... Начала говорить о себе и задела больное место тогда получается так, как получается. Друзья, я вижу, что есть у меня зрители. Мне очень приятно, что вы меня смотрите. Присоединяйтесь, рассказывайте. Хотела сегодня поговорить о чем. Очень много думала о том, что вот мы взрослеем, и мы начинаем кого-то учить. Нам так хочется научить, нам просто хочется. Есть такие периоды в жизни, когда вначале ты учишься, когда ты маленький, тебя еще ругают, говорят, сюда нельзя, здесь горячо. Если ты не послушаешь, ты поймешь, что это горячо. Когда ты чуть подрастаешь, и все время ты бунтуешься, вот тебе не разрешают, ну а тебе хочется. И если ты это сделал, ты понял, что все-таки взрослый был прав. Он хочет тебя ограни ограничить, оградить от этого, защитить. А ты летишь, а ты летишь куда-то сам, и хочется доказать, что ты все знаешь. Потом оказывается, что да, что ты не столько знаешь, что мы просто люди, поэтому мы очень многого в жизни не знаем. Вначале мы учимся. Хорошо, что э, некоторые из нас... Э, уважают взрослых, уважают более старших, и от них учатся. Учимся, мы от них что-то получаем, получаем какие-то знания, где-то мы их не слушаем, тогда э, нас учит этому жизнь. Она нас учит более строго, чем э, учили нас наши родители. Потом приходит этап, когда мы хочем учить. Ты понимаешь, что тебе хочется учить. Вначале ты начинаешь учить своего ребенка, а ребенок уже вырос, у него своя семья, и он тоже считает, что он уже взрослый. Поэтому, говорит, нечего меня учить. И оказывается, сейчас, когда я вот рассуждаю о жизни и думаю, да, мы жили в одном периоде. Мы жили в периоде и в стране, которая называлась СССР, и там было совсем все по-другому. Сейчас наши дети... Они только родились в СССР. Они не видели э, тех условий, они не видели те, той жизни. Мы жили в той жизни, и нам э, казалось, там все было хорошо. На то время действительно все было хорошо, потому что мы были молодыми. Мы э, точно так же... Вот сейчас мы очень многого не понимаем. Э, я говорю именно о себе. Я не понимаю... Э, Когда-то смеялась... Со своей бабушкой, я была маленькой, я смеялась со своей бабушкой, когда они говорили, а мы в наше время. И вот иногда ловлю себя на мысли о том, что тоже говорю, а мы в наше время. Мы тогда были молодыми, у нас было много энергии, нам было все равно, 90-е эти года или нет. Сейчас о них говорят, что крутые 90-е. Я считаю, что каждый год может быть крутым. 90-е были крутые, потому что мы были молодыми, мы были крутыми. Сейчас мы воспринимаем жизнь по-другому. Жизнь нас научила. Вначале родители нас учили, держали за ручку. Потом жизнь нас учила. Теперь мы пытаемся кого-то учить. Они нас не слушают, бегут. Но есть все-таки некоторые дети, которые прислушиваются, почему-то всегда прислушиваются к чужим. Не столько... К своим, наверное, то, что ближе, мы не видим, а то, что подальше, мы видим. Не зря есть такая пословица, что в себя в глазу мы не видим щепку, наоборот, в себя в глазу мы не видим бревно, а в соседа в глазу мы видим щепку. Такова жизнь, такова жизнь. Мы всегда кого-то хотим осудить. Я не один раз себя ловлю на мысли о том, что вот у кого-то, вот именно так. И я, конечно, мама меня так учила, бабушка, все мои родные так учили, что не суди, да не судим будешь. Я считаю, что это правильно, потому что, когда мы начинаем осуждать и думаем, что мы лучше, надо всегда вспомнить, что и нас могут точно так же осудить. Не бывает, ты не можешь быть хорошим для всех людей, у всех разное мнение, у всех разная психология. И когда именно я себя, себя ловлю на мысли о том, что я кого-то осуждаю, я сразу же себя останавливаю мысленно тем, имею ли я право судить кого-то. Такая ли я хороша, что я могу кого-то судить? Оказывается, оказывается, нет. Если Посмотрите, копнуть. У нас всегда есть какие-то, как говорят, скелеты в шкафу. <с> да, мы люди, как бы мы ни хотели, мы, нам хочется это искоренить. Кто-то показывает это, кто-то хочет показать, что вот я крутой, я это. Но он прячется просто за этой маской. Я в детстве тоже была, к сожалению, мне сейчас иногда... Неприятно это вспоминать, но я была хулиганкой в детстве. Да, моя дочь говорила, почему, вот если ты в детстве била девочек, вот таким образом защищалась, почему вы мне говорили, что это некрасиво? Говорю, потому что я и сейчас считаю, что кого-то бить, кого-то унижать, это некрасиво. Я просто не могла по-другому себя защитить я не знала как тогда я была ребенком и когда и я вот и сейчас не люблю сплетен очень сильно не люблю сплетен но я просто останавливаю их потихонечку вот я говорю не суди да не судим будешь и таким образом и себя останавливаю и тех кто возле меня мне не нравится когда они вот так вот обсуждают осуждают других людей потому что у каждого из нас есть свои плюсы, есть свои минусы. И, и всегда надо искать в себе положительные эффекты и искать положительные эффекты в своих соседей. И тогда все соседи будут хороши, и ты для них, я надеюсь, тоже будешь хорошим. Э, вот таким образом, э, таким образом решила построить сегодняшнюю беседу. Хотелось бы, чтобы вы мне... Писали, друзья, дорогие мои. Чат у меня открыт, поэтому заходите, пишите. Пишите, как вы думаете, правду ли я, правильно ли я говорю, какое мое мнение. Все-таки слушаю, слушаю, как говорят. Мы посовещались, и я решил. Вот иногда улыбаюсь по поводу этой пословицы. Но в основном в жизни мы, наверное, такие есть. Как бы мы себя останавливаем учишь, учишь кого-то другого, хочешь показать, что именно вот таким образом надо, особенно молодежи, таким образом надо себя вести. Но молодежь, вспоминаем себя в молодежи, молодежь знает, как надо. Мы жили в одну, в одну эпоху, они живут совсем в другую, и они сейчас дети компьютеров, дети э, немножко с высшим IQ. Раньше я, когда это узнавала, я э, говорила, ну, когда я это слышала, не узнавала, когда это я слышала, я говорила, что не может быть, как это выше IQ. Нет, выше IQ не может быть. У нас у всех IQ одинаково. Просто, когда мы идем один, э, скажем так, наверное, все-таки разные эпохи и дают нам разные IQ. Действительно так, э, все-таки э, этап развития есть. И в связи с этим мы развиваемся, идем вверх. Всегда достигаем каких-то вершин. Говорят, что и Земля в своем развитии все время, все развитие наше идет по спирали и постоянно идет вверх. Недавно э, общалась с одним мальчиком. Для меня он мальчик, ему 41 год. Я его спрашиваю, когда ты женишься? 41 год. Пора уже задуматься. Ведь все-таки, как ни говори, наша жизнь крутится вокруг чего? Вокруг развития. Развитие – это наши дети. Дети далее, э, наши внуки будут. И э, это и есть развитие. Жить просто ради себя, это не развитие. А он мне говорит, понимаете, Елена Николаевна, наверное, это связано с психологией. Вот когда я работал на работодателя, мне не нравилось, что мной управляют. Сейчас я пошел сам, и я понимаю, что мне все-таки нравилось, когда мной управляли. И э, интересно, я говорю, вот такая получается ситуация. Я не один раз об этом думаю. Э, такая ситуация получается, сяду так, чтобы... О, вот теперь мне кажется, мне кажется, что меня лучше видно. Я все время об этом думаю, что нам всегда, как людям, всегда чего-то не хватает. Есть такая пословица, тоже интересная пословица, говорят... Встретились две соседки, и одна говорит второй, ну как твоя жизнь? Да, говорит, неплохо, все нормально. А вторая привыкла все время плакаться, все ей плохо. Это, говорят, как встречается оптимист и пессимист. И вторая говорит, а у меня все так плохо, дорогая моя, все очень плохо. Она говорит, ну так купи козу. Встречается через некоторое время. И опять же. Одна, вторую спрашивает, как у тебя дела? Там да, все прекрасно, все замечательно, солнышко светит, все прекрасно. А вторая говорит, а у меня все так плохо, купила козу, а стала еще хуже. Так, говорит ей, ну так продай козу. Встречается через некоторое время опять. Говорит, ну как твои дела? Ты знаешь, козу продала и жизнь наладилась. Все время нам чего-то не хватает, все время плохо. В прошлом году было плохо, нет, в прошлом году было хорошо, а вот сейчас все плохо. Недавно разговаривали точно так же по поводу этого молодого человека, которому 41 год, и на работодателя работал было плохо, потому что управляли им, а сам работает плохо, потому что нет денег платить хорошему менеджеру, надо менеджером заниматься самому. Работу надо найти для того, чтобы принести деньги в свою фирму. И, и вот опять возвращаясь к тому, что я все время вам говорю, да, на жизнь надо смотреть с оптимизмом. Жизнь – это вот интересная штука, она бывает... То мы идем вверх, то мы падаем вниз, то мы идем вверх, то мы падаем вниз. Чем выше мы поднимемся, тем ниже мы упадем и больнее забьемся. Это так вот, если говорить философски. Ну, а в действительности, действительности так, всегда черная полоса сменяется белой, но если мы на жизнь смотрим все время с оптимизмом, нам будет легче. Прежде всего, конечно, была у нас Анжела, я все время ей рассказывала, Вначале я учила ребенка своего, и мы все время показывали, старались тоже своим... Лучше всего это, конечно, показать своим опытом. Самая лучшая, самая лучшая, говорят, реклама, это когда ты показываешь, вот что ты любишь кушать. Люблю я, например, вот этот сыр, а на тот скажу, что нет, это плохой. И смотришь, и сразу же купят тот, который куплю я, потому что он мне нравится. Точно так же мы все время, раньше, в 90-е годы мы собирали рецепты, у кого какой лучше, вот ей понравилось, и я такой же сделаю. Сейчас мы смотрим в интернете, где каждый себя расхваливает, очень много э, в этой всемирной паутине, очень много всего можно найти хорошего, ну, как и плохого, так и хорошего. Э, и я считаю, что каждый, у каждого есть выбор. Я считаю, что делиться хорошими рецептами надо, делиться хорошими положительными моментами жизни тоже надо. Говорят, мы, мы счастливы все вместе, а вот горе принимаем каждый отдельно. Ну, вот так вот и получается, потому что если ты в горе, ты, конечно, бежишь ко всем, если ты не замкнутый человек, бежишь ко всем, всем рассказываешь, а у людей свое. И потом ты со временем понимаешь, что не надо кого-то грузить плохим. Да, лучше всего рассказать что-то хорошее. Когда ты расскажешь хорошее, когда ты улыбнешься, и человек рядом, который возле тебя, тоже улыбается. Так вот, хочу опять продолжить об Анжеле. Вначале ребенка своего учили, что надо ставить цель, и идти к ней добиваться это этому учили нас когда-то тоже в школе я в седьмом классе начала заниматься легкой атлетикой, и мне очень нравилось мне нравилось нравилось как нас строили да, так сказать сейчас до да, строили воспитывали нас наши тренера Воспитывали нас наши учителя, учителя у нас были очень строгие. Мой муж не один раз вспоминает, как классный руководитель его, с первого по третий класс у нас были младшие классы, и она, вот если она разобьет у кого-то разобьет указку, приходит домой, этот ребенок приносит указку, и еще дома родители его тоже наругают, потому что если разбитая указка, значит, это учитель не выдержал, так ударил по столу, что разлетелась указка. Поэтому указку они делают новую, ну а ребенка э, опять. Я не считаю, что, конечно, жестокость – это хорошо, нет, но воспитывать, конечно, надо. Я к тому веду, что э, нас учили так. Построил цель, и ее надо добиться. Точно так же, как в спорте. Видишь цель, вижу цель, не вижу преград. Это называется «сто метровка с барьерами». Ты бежишь, но ты знаешь, как эти преграды преодолеть. Точно так же в жизни. Мы видим цель, мы знаем, что мы, например, прежде всего, мы пошли только в первый класс, и мы знаем прекрасно, что мы должны закончить школу. Если родители тебе в этом помогают, пока еще ребенок маленький, помогают и говорят, что все-таки надо учиться, дорогой мой, надо учиться, потому что в жизни, ну, потом уже, когда чуть постарше, тогда некоторые родители говорят так. Либо будешь работать руками, либо головой. То есть либо будешь показывать свой IQ. Чем больше IQ, тем выше будет зарплата у тебя, если взять такие вот жизненные моменты. Поэтому вижу цель, создал себе цель, а для того, чтобы дойти к этой цели, как говорил Суворов, тоже был полководец Суворов, говорил, что тяжело в учении, легко в бою. Действительно, надо учиться, в школе надо учиться, надо себя Лень – это очень плохой помощник, точно так же, как я говорила, эмоции. Эмоции – это тоже плохой помощник, поэтому всегда должна быть чистая голова и должно быть труба... трудолюбие. Сегодня полдня об этом думала, сейчас собираюсь поехать по своей работе, поэтому и зашла, решила с вами поговорить. Вижу, у меня есть, есть зрители, друзья, пишите. Всем привет, мне очень приятно, что вы ко мне присоединились. Сказала, поговорим о жизни, начала говорить о жизни. Вот такие вот мысли хотела высказать слух И... В заключение своего эфира хочу сказать, что у нас сегодня прекрасная погода. Ах, Ервако, прекрасная погода у нас. Да? Очень счастлива, я очень счастлива. А вы? Я очень счастлива, сегодня прекрасная погода. Сейчас поставьте мне лайк, пожалуйста. Вот вижу, там кто-то уже поставил. Поставьте мне, пожалуйста, лайк. Я очень счастлива. Желаю счастья и вам. Счастье у нас зависит только от нас, дорогие мои. Я считаю, что счастье зависит только от нас. О том, как мы друг другу... Эй, я да, прекрасно. Я очень счастлива за вас, Валерий Ермаков. Замечательно, что вы тоже счастливы. Поэтому я надеюсь, что мы все будем счастливы. Обязательно. Значит, если вы счастливы, счастливая и я. Мы друг друга делаем более богаче, более счастливыми. И э, только вместе мы можем друг друга поддержать. И я вот не один раз вспоминаю. Я вспоминаю о том... Вот, а, да, мы все время вспоминаем о чем? Мы вспоминаем о наших переживаниях. Да, я говорила то, что каждый этап жизни... А, кстати... Э, ну ладно, потом. Каждый этап жизни, это у нас есть какие-то наши переживания. Да? Вначале мы идем в детсад, тут уже нам, мы подрастаем, мы идем в детсад, нам не нравится, когда нас будет утром, и нам приходится идти в детсад. Потом мы к этому привыкаем, прекрасно, замечательно, тут друг раз, мы выросли, и мы пошли в первый класс. И опять нас воспитывает, и опять... И опять нам что-то не нравится. Пока мы привыкли, пришел уже 10 класс. А 10 класс это уже пошли новые переживания, надо куда-то поступить. Поступил, только привык к этому коллективу. Прошло 6 лет, видишь, закончил политехнический институт. Пора уже выходить замуж. Выходишь замуж и думаешь, ж тебя ждет впереди. Как бы хотелось, чтобы этот... Спутник, который рядом, чтобы он был тем, какого принца ты себе нарисовал. Но это жизнь, друзья мои. Если мы друг друга не поддержим, мы вместе жить не будем. Поэтому, конечно, надо друг друга поддерживать, конечно, надо друг друга ценить, и то, как и говорят, как и говорят, как и говорили мы своим детям, обязательно слышать друг друга, обязательно друг другу уступать. И, конечно, конечно знать, что у каждого есть свой характер. Потому что мы люди. Потому что мы люди, поэтому у нас есть свой характер, и, и у нас есть свои эмоции, с которыми надо справляться каким-то образом, надо их немножко контролировать надо их немножко контролировать и вот закончил институт смотришь там вышел замуж или женился появился ребенок и тогда уже никаких переживаний переживания только за детей только за него только бой у него все было хорошо Вначале в детсаде, потом, чтобы дети хорошо относились, и ты хорошо, прекрасно помнишь, что понятно, как ты относишься к людям, точно так же будут относиться к тебе. Поэтому жизнь такова, жизнь такова, и учимся всю жизнь. Всю жизнь мы учимся. Рядом у меня вот на диване лежит прекрасный наш друг, это наш Бетховен. А наш Бетховен, мы сегодня говорили о том, что он получил статус э, старой собаки. Это вот у меня есть старая собака. Вот старая собака – это статус. Мы всем нашим животным одели вчера ошейник от блох, а Бетховену нет, потому что у него статус старой собаки. Ей, оказывается, нельзя. Ему 16 лет, и вот он уже в таком прекрасном статусе. Вот такая у нас есть прекрасная собака. Друзья мои, буду заканчивать свой эфир. У нас сегодня прекрасная солнечная погода. Всем вам хорошего дня, замечательного настроения. Покажу вам сегодня солнышко. Ой, не туда. Покажу вам, какое солнышко. У нас, у нас прекрасное солнышко сегодня. Это Днепропетровск. Сегодня у нас 16.03, 11.49 сейчас, скоро обед. Поэтому желаю вам прекрасного настроения. Солнышко в душе, солнышко на, небо, на небе, весны. Всего самого наилучшего. Кто еще не успел подписаться на мой канал, друзья, подписывайтесь. Заходите ко мне в гости, заходите на мой канал, пишите комментарии. Всего вам наилучшего. До новых встреч в эфире. Всем пока.